Мультсериал «Friendship is Magic», на основе которого образовалась наша субкультура, давно завершён. Теперь бронекультура полностью в наших руках, её дальнейшее развитие зависит от нас с вами, как я уже неоднократно говорил. Но что конкретно это означает? Каковы должны быть наши действия, чтобы бронекультура оставалась интересной? Разумеется, нужно продолжать традицию ежегодных фестивалей бронекультуры, сочинять музыку про магию, делать BMW, развлекаться с искусственным интеллектом, создавать игры, писать фанфики, рисовать... Эм... Ну вы поняли. В общем, делать все то, что мы делали все это время, начиная с 10 октября 2010 года, чтобы каждый броняша продолжал получать свои привычные источники вдохновения, потребляя весь этот пони-контент или создавая свой на основе уже созданного. Вот я, например, стараюсь использовать каждый броняшный саундтрек не более одного раза в каждом своем проекте на ютубе и с каждым разом выбирать подходящую музыку становится все сложнее. Субкультура брони так устроена, что стремится создавать для себя как можно больше всякого разнообразия, при этом между всеми категориями, время пони-контента есть взаимосвязи. Для многих видов броняшной деятельности нужна музыка, для музыки нужны вдохновляющие эмоции, а эмоции лучше всего поддерживают мультсериалы бронекультуры. Вот как раз с мультсериалами нынче не все так просто. Мультсериал Friendship is Magic был фундаментальным для нашей субкультуры и он закончился в октябре 2019 года. Мультсериал Tony Life, пришедший ему на смену, оказался непригоден в качестве основы нашей субкультуры. Проект Квест так вообще не все считают каноном и он тоже уже вряд ли продолжится. Есть еще фанатские проекты, Friendship из Вычкрафт, подаривший нам в свите бота и некоторые уже практически забытые мемасики. Rainbow Dash представляет, по сути, упрощенную экранизация известнейших фанфиков с добавлением хорошей доли юмора. Дабл Rainboom, который получился настолько качественно, что некоторые начинающие броняши даже принимают его за официальный эпизод. Snowdrop, также подаривший любимого многими персонажей по имени Snowdrop. My Little Portal, довольно своеобразный кроссовер, который Мало кому понравился, но все же и на него тоже есть отсылочки в некоторых произведениях броняшного искусства. Ну и конечно же, My Little Dash и шедевр мировой бронекультуры. Но ни один из них так и не стал полноценным сериалом, способным заменить нам Friendship из Magic. Так вот, чтобы бронекультура оставалась полноценной, нужен новый сериал, который мог бы стать заменой мультсериалу Friendship is Magic. Он должен быть в каноничной рисовке, его действие должно происходить в Эквестрии, со всем историческим наследием показанным в мультсериале Friendship is Magic. Он должен быть еженедельным, и желательно как можно больше соответствовать формату Friendship is Magic, включая длительность каждого эпизода в 22 минуты ровно и длительность опенинга и титров в 35 секунд, чтобы ни у кого не было ощущения что-то совсем другое сериал. При этом, разумеется, все персонажи должны быть новыми! Не забываем, что абсолютно все персонажи, показанные в официальном МЛП, являются собственностью Hasbro, что вносит некоторые ограничения, в частности, если контент с официальными персонажами, то его могут запретить монетизировать или потребовать лицензионное отчисление, а могут и вовсе запретить публиковать, так как четвертое поколение уже закрыто. Погодите! А вообще закрыто ли четвертое поколение на данный момент? Ведь мультсериалы это не единственная категория продукции во франшизе МЛП. В магазинах по-прежнему продаются самые различные товары с персонажами MLP четвертого поколения и рисовкой в стиле French Peace Magic. Вы можете подумать, что это старые товары, произведенные до 2019 года, которые все еще не распроданы. Не-а! Вот, смотрите, издательство Лев, издающее официальный журнал «Мой маленький пони» в России, продолжает выпускать календари. У меня был такой и в 2019 году, и в 2020, и на 2021 год я тоже такой купил. Все еще с каноничной рисовкой. Таким образом, g 4 в данный момент все еще идет, параллельно g 4 с половиной. Коми недавно сообщила, что и регулярные ежемесячные выпуски журнала все еще печатаются. И да, не забываем, что официальные комиксы все еще остаются в четвертом поколении. Изначально я хотел сделать выпуск эквестериологии с практическим руководством о том, как можно продолжить развитие бронекультуры в условиях отсутствия связного полагающего официального мультсериала, из которого творческие броняши черпают вдохновение для производства всего того, за что мы любим эту субкультуру. В нем я должен был призывать броняш к созданию качественного фанатского мультсериала, который мог бы стать достойной замены официальному в качестве нового фундамента для нашей субкультуры. Однако на прошлой неделе появилась кое-какая новость касательно дальнейшего продолжения, Франшизы MLP и не абы какая типа в МЛП The Movie 2021 года будут новые персонажи, офигительный графон и потрясающий сюжет, а после него начнется g5. Это все фигня, которая по большому счету ни о чем не говорит. Новость, которая вышла на Эквестрия Дели, затем переведена на русский на Тубине и оттуда начала распространяться по броняшным пабликам, вводит в ступор. Как обещает представитель Хазбро, пятое поколение будет происходить все в той же эквести, но в далеком будущем. Он убедительно разглагольствует оценным опыте, порученным за 9 лет работы над четвертым поколением, который будет задействован в пятом поколении. Он сказал, G5 вам понравится. Да-да. Именно вам понравятся, они а вашим детям, или что-то в этом духе. Обещаны какие-то пасхалки, отсылающие к G4. Кроме того, прямым текстом было сказано о намерениях соединить G5 с G4. Но в то же время сообщается, что пятым поколением займется Entertainment One, известным нам по сериалу Pony Life. Также не забываем, что ранее было официально прекращено сотрудничество Хасбро со студией меди, Media, которая создавала Friendship из Magic. То есть, получается, что вон все наркоманы, которые сделали пони Лайф, превратив величайших защитников в квестере инфантильных болванчиков, а вместо действий извратили до неузнаваемости, будут делать G5 похожим на G4. То есть Хазбро уже не будет обнулять вселенную МЛП для перехода в новое поколение. Так значит, G5 будет представлять о себе один из тех вариантов, что я прогнозировал в случае перехода MLP в МЛП в G4,5. Получится некий компромисс. Это еще не совсем пятое поколение, так как действие по-прежнему идет в Эквестере со всем ее историческим наследием, но уже и не совсем четвертое, так как почти все действующие персонажи уже будут заменены новыми. Так-так-так. Еще раз по порядку. Помните, когда Хазбра сообщила, что девятый сезон будет последним в Friendship из Magic? Что они пообещали? Что это было лишь начало? Начало чего? Ну не начало франшизы это точно, потому что ранее было еще три поколения. Четвертое, ну никак не начало. Не начало четвертого поколения, распланируется перевод в пятое. Может быть имелось в виду начало нового формата, когда все последующие поколения будут продолжать историю одного и того же мира. Что еще нам известно о планах на продолжение франшизы по официальной информации? Во-первых, персонажи в G5 будут новыми. Во-вторых. G5 начнется с фильмов. В-третьих, теперь мы также знаем, что G5 будет проходить в мире G4 после скачка во времени. В-четвертых, работа над G5 будет проходить под руководством той же самой компании, что и G4,5. Вот насчет последнего большие сомнения. Сможет ли Entertainment One на самом деле создавать сериал G5 во вселенной от G4? Не будет ли G5 выглядеть так же, как G4 с половиной? На самом деле, Entertainment One, насколько я понимаю, не рисует мультики, а является лишь владельцем прав, задачей которой является только руководить процессом производства. От нее не зависит ни графон, ни сценарий. Вот попробуйте вспомнить, в какой именно момент на смену Hasber Studios пришла All-Spark Animation. Вряд ли вы вообще обратили на это внимание, ведь это никак не повлияло на мультсериал Friendship is Magic, потому что он производился на студии DHX Media, как и прежде. В то же время MLP The Movie 2017 года сильно отличается в плане графики, так как он создавался на студии Leon's Gate, но руководила этим все та же All-Spark Animation. Как видите, качество продукции зависит не от владельцы прав на мультики, а от студии, на которых они создаются. Напоминаю, что Pony Life создавала студия Boulder Media. Именно она ответственна за то, что Pony Life получился таким упоротым. Однако следует понимать, что компания Entertainment One, будучи руководителем создания мультиков, может и выбирать ту студию, которая ей вздумается. Если нужно уложиться в небольшой бюджет или сжатые сроки, она выберет болдер Media, получится что-то типа Pony Life. А если Hasbro всерьез настроилась на полноценный сериал, который мог бы стать достойной замены Friendship из Magic, то Entertainment One может заказать его производство на нормальной студии. Так что будем ждать осени 2021 года, чтобы понять, насколько сильно будет нуждаться наша субкультура в новом мультсериале. А вдруг G5 действительно окажется продолжением G4, таким же, как я описывал, возможное G4 с половиной в цикле квестериологии про будущее МЛП. ТО Магия дружбы будет продолжать следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, друзья!